смотрите как посмотреть сколько стоит продукт на регистрацию либо просто в магазине заходите в свой бэк-офис нажимаете new shop выбираете вот shop all то есть весь магазин и вот мне например нужны продукты я то есть, выбираем магазин сначала вот здесь. Ставим, например, давайте вот Узбекистан посмотрим. Узбекистан. Раз. Язык русский. Нам откроются цены для магазина Узбекистан. Вот флажок Узбекистана. Добавляем в корзину чай, например, нам нужен. Продолжить покупки. И добавляем Resolution. Если покупки не нужны, нажимаем просмотр корзины. Идем в просмотр корзины. Вот два продукта я положил. Нажимаем Next Smart Ship, кнопку. Подписаться на Smart Ship». Затем Skip for Now. Отказаться от Smart Ship. И вводите любое имя. Здесь не обязательно. Можете <coughs> не обязательно, а точно для того, чтобы... Посмотреть мне адрес о, цену, мне адрес вот, не обязательно указывать точность, чтобы не долго, не время занимать. Э, США, город выбираете, единственный штат, вот э, возьмите Делавера, это наш штат в Америке, куда приходят продукции для Узбекистана, Казахстана, Украины, те, которые пользуются транспортными компаниями. И э, пишите индекс. Нажимаете кнопочку. Смотрите, с правой стороны здесь вот продукт, стоимость. А здесь выбираете доставку дешевую. И нажимаете Save. То есть 9 долларов доставка. И вы можете посмотреть, что вот вышла сумма. 114 долларов два продукта, заварной чай Resolution и доставка до нашего американского склада. А с американского склада, например, вот эта посылка будет доставка там, ну я не знаю, 10 долларов или сколько в зависимости от веса. Вот так проверяется сколько стоит продукт. Если, есть, если вы регистрируете человека, то добавляете 30 долларов это стартер Kit. То есть регистрация будет 154.29. Вот таким образом. Если вы заказываете только один продукт, как посмотреть, сколько будет регистрации? Вот. Возвращаемся назад, назад, назад. Заходим в корзину. Убираем, например, Resolution на крестик. Yes. Идем опять на SmartShip, Skype for no. адрес остается, доставку выбираем 9, еще раз 9 нажимаете, кнопку Save. И тогда мы смотрим, продукт этот будет стоить 64 доллара с доставкой до склада в Америке. И плюс, сколько там ваша транспортная компания берет в Украину, это 3-4 доллара, в Узбекистан там посмотрите сколько, 3-5 долларов, это вы потом оплачиваете. Если зарегистрировать человека только на заварной чай, добавляете стартер-кит, это выйдет 94 доллара и 34 цента. Вот такие цены, что для клиентов, что для дистрибьюторов, что для новых партнеров.